всех с наступающим Новым Годом, Счастья и Здоровья... А, <связь> ну, Ладно, всех с наступающим, С Новым Годом, Счастья и Здоровья, чтобы uh, в следующем году у вас... Uh, ну, в следующем, чтобы в следующем году были было все хорошо и мы не и война наконец-то бы закончилась э, потому что реально задолбало все это ну реально